Нету нету интеграции мне не платит сука. Города меня ебут, а не я их сука. Не взял кредит и еду нахуй сука. Нету денег нету Папи, Соты, сука, нету интеграции мне не платит сука. Города меня ебут, а не я сука. взял кредит и еду нахуй сука. Нету денег нету сука, нету интеграции мне не платит сука. Города меня Я стример, подпишись на канал Я стример по статье, бля, провал Я стример, всем похуй я знал Ты донател, я него забрал Мерин, Лангу, Бэху, Мазду, Кадиллак Я не буду тарик, я же не мудак Оглянись, вирус, кризис тут кругом Выбор мой, российский автопром Я ответственный и рациональный Я забавенный талантлив, как Навальный Ну а матом я ругаюсь не специально и богат, но... Я, я такой бедненький мой, мой контент средненький Я, я такой бедненький мой, мой контент средненький Чтобы этот трек был успешным, сука Слышал, нужно говорить больше слова, сука Эй, малышка, подвести Не поедешь, сука? Сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука Города меня ебут, они Не его взял кредиты, нету денег, сука. Нету интеграции, мне не платит, сука. Города меня ебут, они я их, сука. Не увзял еду, нахуй, сука. Нету денег, эту сука. Нету интеграции, мне не платит, сука. Города меня ебут, они я их, сука. Не еду нахуй, сука. Нету денег, нету сотый, сука Нету интеграции, мне не платят, сука Города меня ебут, а не я их, сука Мне его взял в кредит и еду, нахуй, сука